Человек-родитель, он стремится к самостоятельности, одиночеству и власти. Ребенок, естественно, к понятию ответственности, то есть надо не надо, он на себя возьмет. Ребенок со всех последних сил будет стараться от ответственности уйти. Из последних сил переварит на кого угодно ответственность, только не возьмет ее на себя. Человек-родитель, он стремиться к внутреннему одиночеству и молчанию, чтобы сконцентрироваться, скопить силы, возможность все разложить по полочкам, человек ребенок к одиночеству никогда стремиться не будет. И любое вынужденное одиночество будет воспринимать как катастрофу. Человек-родитель при необходимости вывернет карманы и отдаст всего себе. Если, если это надо, да, если у него попросят, ну, полузнакомый человек скажет, дай, ну ради меня, и он отдаст. Человек, ребенок этого не сделает никогда. Ты кто такой? Документ покажи. Показал документ и представился по всей форме, чтобы доказать, докажи мне, что я тебе вообще что-то должен. И будет выворачиваться из этого момента всяческими вся, всячески любыми возможными способами. Человек-ребенок живет для себя, для того, чтобы учиться, для того, чтобы развиваться. И любой, все, что он получает в этой жизни, является для него достоянием. Женщина-ребенок, она никогда не будет смотреть на, на, на, на то, насколько мужчина там сильно красавец. Он выполняет функцию отдачи, выполняет все, красавец. Вообще без вариантов красавица. Два раза выполняет, два раза красавец. <рес> Смотри. Неважно, какой он Тихо, <каждый день>. О, да, понимаешь. Да. А ты все, понимаешь, стремишься к идеалу. женщина-родитель будет рассматривать своего избранника с лупой, причем такой с хорошим, с хорошим многократным увеличением. А вдруг еще, чтобы ничего не пропустить? это же на всю жизнь, потому что действительно женщина-родитель, она хотела бы выбрать себе спутника на всю жизнь, потому что выбирать его потом еще раз, это очень сильно утомительно. Это время, это проблемы, это, это опять рассматривай лупой. А так один раз рассмотрели, все, хватит. Можно, Можно заниматься другими, более важными делами. Ребенок она никогда не будет рассматривать под лупой. она вообще ни на что рассматривать не будет, но выполняет свою функцию и хайта с ним, пусть выполняет дальше. Не надо этого вообще ничего, всех этих вытребений, как говорят, какой. Все это глупость и все это от лукала. Женщина ребенок не она готова мужчине простить очень многое, если он выполняет одну единственную функцию, отдает ей ресурс, энергию, жизнь свою, время, там, не неважно. Женщина-родитель, для нее все вот это вот вообще не показатель, ну вообще не показатель, сколько он там времени отдает, да какая мне разница, сколько он времени дает, результат покажи, результат предъяви, что ты мне рассказываешь, что ты убился на этой работе, где на тумбочке, кто на трюмо бросать будет по субботам, в смысле конверты с деньгами. Я или кто? Так выясняется, что я, на какой черт и мне нужен такой. Это, это разница психики, разница колоссальная, огромная. Женщина, Ребенок заинтересован, чтобы ей отдавали все. Женщина-родитель не заинтересованы, чтобы ей отдавали время. Потому что она прекрасно знает, на время потребует время. На время потребует жизнь. Что же, я дура, время вкладывать только в один единственный источник. женщина ребенок не заморачивается этим вообще. В смысле вообще не заморачивается. Ну и что, что он вкладывает в меня время, он обязан, он же делает этот добровольно, пусть делает дальше. Чем могу, тем отдам, возможно, потом, завтра. То есть это, это настолько глубочайшая разница в подходе к жизни, которая откроется в самой структуре бытия ⁇ брать или отдавать. И подменять эти понятия нельзя ни в коем случае. Ни в коем случае.